я получил наконец-то этот гаджет все буду делать быстро потому что так через час поезд я даже не бритый ну что ж давайте посмотрим Вот такая коробочка, ой, подарочек, прикольно, зеленочок, вот, такой вот такая скриптинка, мне очень она понравилась, описание сделаю попозже, как всегда ссылку на продавца, очень хороший продавец пошел на уступки и послал мне очень быстро и успел до буквально до поезда остался час и буквально сегодня я на сайте увидел что мне пришла пришел гаджет потому что в дороге он будет нужен как раз вот для походов и заказывал вот так вот он выглядит он алюминиевый все приятно даже в руках держать великолепная вещь итак друзья так как я снимаю э, преимущественно фотоаппарат э, телефоном эта вещь мне очень нужна потому что она очень удобная закрепляет здесь вот резиновые прокладочки которые не дают телефону выпасть и вот это все раздвигается и увеличивается длина размеры я потом а, позже напишу привет друзья мои вы часто спрашиваете что за устройство я все-таки купил вот эту вот, струбцина я все никак не мог сделать обзор У меня не было времени, то я в отъезде, то я еще где-то Трудности заключались в том, что мне надо было это снимать на экшн-камеру И показывать все на телефоне Вот на этом, в котором я обычно снимаю все обзоры Делаю видео вот. В итоге я подключил сюда видео с, видео, с экшн-камерой и вот оно, видите, меня. И контролирую и контролирую запись. Итак. Я купил вот этот гаджет. Сейчас я его разберу и покажу, как он выглядит в первоначальном своем виде. Вот такой вид. Вот так стягивается. называется Lanzi ST03 это третья модель у них она сделана из алюминия фурнитура вся вот эти вот направляющие и сам стежной винт он сделан из я так предполагаю из нержавеющей стали потому что использую рядом с океаном или в горах где-то где влажность большая высокая он ни разу у меня не заржавел и отлично функционирует до сих пор где заказывал и как происходила распаковка я постараюсь сделать это в начале видео у меня сохранились видеозаписи в чем она интересна эта модель она сделана еще раз говорю из алюминия она раскладывается то есть в сложенном состоянии она занимает вот совершенно мало места и можно ее положить в карман джинс. имеется местечко под установку горячего башмака к сожалению у меня нету его и проверить я не могу также резьба под дополнительное устройство то есть, например, вот, такой вот, маленький, такой. у меня такое я и пользуюсь вот можно подсоединить кому как удобно то есть можно здесь можно посередине мне нравится в общем то вот здесь где-то чуть чуть с краю закручиваем так вот выглядит Это вся конструкция вот так выглядит вся конструкция можно снимать так наклонять как удобно также я пользуюсь вот таким захватом собираю это и вот так вот снимаю очень удобный зацеп в любом случае удобство хвата выше всяких похвал мне очень нравится ну в общем то и все я хотел сказать еще еще раз скажу что сюда можно дополнительно э, вставить микрофон это горячий башмак вот здесь вот зацепы такие микрофон э, освещение также бывает вот так который исходит здесь и закрепляется так здесь тоже дополнительно можно установить микрофон или же лампа освещения ну, вроде все. Вот такой короткий обзор. Все. Пока.